Спокойно, он не оставит, пока <laughs> Сидим дальше, температура начинает расти дальше, уже было 330, сейчас падает, в общем туда-сюда. В температуре 300-350 градусов зажигается спичка Сейчас вот вам загореться или Все, загорелась А вот это температура каменки Где-то в глазок это сам сон? Посрединке? Где-то да Где-то посрединке на датчик Куда он попал как бы непонятно ну, вот такая температура зафиксирована. Парный камень, каменьку закрыт, на фармойку закрыт. Вот паровой душ, он закрыт. Вот камень такие у нас. По сути, в каменьке находится металл. Поэтому куда попал датчик, особо не важно. Каменка с обоих сторон обывается горячими газами. И... и степень тепловородности металла очень высокая, примерно примерно, примерно. растет. Вот такая температура каменки у нас. Потому что было 575. Посмотрим, какая температура Может, я не думаю. вот, это у нас сейчас выходит фар напрямую из рубашки Аква-стриминка Вот мы так вот поставили датчик И сейчас посмотрим Ну и 187 градусов Что-то она прыгала, нас 188 вот тут у рубашки <къех> на выходе с рубашки. Ну, сейчас мы поставили датчик э -э, в колпак Акваспринта. Вот. Вот Она все у нас горит. Вот, когда ушел датчик. Вот провод. Смотрим температуру. 404 градуса вот такая температура в колпаке сейчас конец датчика термофары находится в колпаке Акваспринта мы прикрыли дверцу, чтобы тварение нормальное было. И вот, вот такая температура в пропаке обороны. 是。